Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Так, хотел название прочитать, но думаю не буду рисковать, не знаю как правильно это читается Короче, британский линкор 10 уровня, карта Ледяные острова, игрок Таш 2016 Прям под форсажем сюда летел да, Бенхам что-то с торпедами вообще в одну кучу все отправил Крайне неудачно не Удастся, не удастся сейчас Бэнкла добрать Неплохое подспорье, да? Когда в начале боя удается На фланге из минус убрать На линкорах чувствуешь себя тогда Гораздо комфортней а Получается этот корабль у нас по калибрам Ну не рекордсмен в игре Но занимает почетное второе место Разница-то небольшая, да? Максимум у нас у кого? Сейчас у Мусаси Ой, у Мусаси, блин, извиняюсь У этого а, и, Блин, супер то этот какого Блин, тут в бою ее, кстати, нету Блин, нет, нету, короче А, вот, Сацума, да, все, Сацума. Увидел, <с -2> типа вспомнил Там сколько? 510 миллиметров А у этого корабля 508 Тоже солидные показатели ну, конечно, запас прочности здесь всего 70 тысяч, не густо, но зато британская фирменная хилка, которая много прочности восстанавливает. Ну, не знаю, на этом корабле достаточно играть комфортно, если, конечно, правильно, правильно все делать. Но у него хорошие показатели маскировки, как у других британцев. Ну, плюс здесь торпедное вооружение. А еще и Гидроакустика, корректировщик Форсаж То есть расходник в вагон Наверное, среди линкоров больше ни у кого нет Четыре минуты прошло Счет 1-1 Сливается союзный крейсер Кто там у нас? ее сина? ну как, как так? сина предназначен для игры на дальней дистанции У него там сколько? За 20 километров он может кидать Как на нем можно слиться? Ну, правильно, если посмотреть на миникарту, видно, что он там вообще полетел туда, куда ему идти было не то, что не обязательно, а не нужно. Да, он фугасами с дальней дистанции прекрасно наносит урон. Я себе этот корабль прикупил, и на нем достаточно комфортно стрелять на 15 и на 20 километров. Поэтому, так сказать, находясь в безопасности практически. Ну, главное не стоять на месте. А по маневрирующей цели с 20 километров, я думаю, ни один линкор попасть не сможет. Так события развиваются, но все происходит. Иди, иди на другом фланге счет 3-3, 4-3. Что-то там один слился, другой слился. Здесь затишье. С одной стороны за островами все спрятались, с другой. Ну и высовываться себе дороже. Да, один высунешься там даже аккуратненько, все равно попадешь под фокус, долго не проживешь. Приближается Гановер. Гановер опасный аппарат, конечно. С ним на ближней дистанции лучше не пересекаться. Если он правильно прокачан в ПМК именно. Ну, я не говорю, что это прям единственный правильный вариант Но просто я так придерживаюсь такого мнения Если хочешь играть от ГК, качай Ну, если брать супер корабли, да Либо сейчас кто-то у нас советский появился линкор Ушаков Ну, либо с Сатсум опять же, та же Гановер все-таки от ПМК Чтобы раскрыться в полной своей красе Так, что там по Гановеру Торпеды, по-моему, мимо проходят, неудачные. А вот сейчас Мусаси, по-моему, пятьсот восемь снарядов, ну. Да, всего... Всего одна цитадель. С такой дистанции. Вот он, рандом. Счет уже, кстати, пять-три. Ну, есть возможность успеть еще разок Мусаси наказать. Нет. Доворачивает, навряд ли там, конечно, уже... Что-то серьезное. Ну, нет, 17, 17 тысяч. Вот он, крупный калибр творит чудеса. И устранены. Вот, пожалуйста, Мусаси высунулся. но ну, тут не скажешь, что он попал <g> <t> под там дикий фокус. Здесь всего два корабля находятся союзных. Но это причем вместе с нашим героем. Да, здесь пришлось, конечно, им подставить борт Не знаю, иногда лучше в остров врезаться, чем вот так на 30 тысяч получать Тем более эсминцев на фланге нету, ничего страшного Там бы было время потом откатиться Сейчас на этот раз прощает его Мусаси всего 11 тысяч Хотя опять стрелял практически в борт Там был не, не сильный угол для того, чтобы Мусаси не мог это пробить Ну, повезло Тут уже старший брат пришел, Ямата Уровнем повыше, да, по факту показатели. Ну, Ямато, я думаю, все равно поточнее должен быть, чем Мусаси, да, все-таки. Какие-то отличия между уровнями есть. Ну, счет, ну, почти равный у противника, преимущество в один корабль. 6. А, нет. Ну да, шесть к 7 получается. Ну, Ямато подставил борт. Четыре снаряда отправлены в цель. Вот, выкатился гановер. Ну, здесь дистанция далеко. ПМК у него не достанет. Хотя я не вижу, чтобы у него ПМК по Вустеру. А, не летит, летит, летят снаряды. Ямато вообще куда-то. Пожалуйста. Один зал. Бустер. Ну что, не, не смотрим на мини-карту. Он не видел, что у него за спиной стоит Ганновер, залип в прицеле. Вот еще в чем преимущество хорошей маскировки, да, вот на, на, на, в такой дуэли линкорской. То есть ты доворачиваешь, дал залп. То есть у противника. У тебя есть время на то, чтобы. Пока ты не в засвете, да, ты дал залп, попадаешь в засвет, но у тебя есть время, чтобы успеть борт убрать. Потому что, да, противник, он может и в другую сторону смотреть, пока он орудие повернет, пока сам развернется. Гановер, по-моему, притормозил. Не спешит он вперед. Остались четыре против шестерых. Да если противник захватит центр, то все, пиши, пропало. Центр дает много и быстро очков. Ну вот так, что делать с Гановером, когда у него почти полный запас прочности. Там видно, он еще и восстанавливается. Даже четыре торпеды не особо его <смех> остановят. Так, за островочком прячется, притормаживает. Команда противника получила преимущество. Да, здесь надо сейчас как можно ближе подходить к острову и в одну кучу кидать сразу четыре торпеды. А потом надеяться на мощь 508 калибра, если Гановер выйдет бортом. Сейчас что-то будет. Да и торпеды тоже вот сейчас по упреждению бросать, потому что Ганновер выйдет, увидит здесь британцы и может начать сразу налево доворачивать, дабы борт убрать. Ну не знаю, сейчас посмотрим. Может в прицеле залипнет и так и пойдет прямо. Ну почти тридцатка, там 28-29 тысяч из Ганновера удалось выбить Уже и не такой он страшный, когда у него не за 100 тысяч прочности Да еще и торпеды, по-моему, ловит Он как шел, так и шел Ловит Раз, два, три, сразу Все, все четыре торпеды поймал Ганновер Ну ты знал здесь, что находится британец Урон сразу почти 200 тысяч раскатал здесь ганновера как не знаю даже Но здесь маленькая неприятность в крест сломан торпедный аппарат на правом борту Ну хотя бы можно посмотреть Да вот чем это плюс ориентироваться примерно куда и как идет противник но это особенно полезно на дальних дистанциях. Бывает непонятно, противник вообще идет вперед или назад, да, там. Ну, когда он, соря, какой угол. А так, включил по упреждению, посмотрел. Ага, понятно, идет туда примерно с такой-то скоростью. Ну, гидрокустика здесь, по-моему, бы не помогла. Ну, что, нормально так. Ямато, ну, ты же знаешь, что борт тебя шьют, как тряпку последнюю. Нет, выкатывается под 508 калибр, блин. Получает на полтос. Продолжает идти бортом. Получай еще. К да. Или он думает, у меня столько много прочности, мне пофигу. Или мы не знаем какой калибр у этого корабля, Да. Вот так с двумя линкорами разобрался, причем у самого прочности-то уже было не так-то и много. И урон почти под 300, ну... Я просто не знаю, докачаться до 10 уровня на линкоре и не знать того, что бортами ходить не стоит. Перед крупным калибром, по крайней мере, Да. Шо нормально так, Йосина подвернулся, стоит, на нафиг, 25, две цитадельки. Закемарил Ясина, 3 в 2 остаются. Там у Невского прочности немного, ну зато у Ушакова 130 с лишним тысяч, что с ним делать? По очкам победить, конечно, проблематично. Даже, наверное, невозможно. На 500 очков противник впереди еще и захватили центральную точку. Ну, пожалуйста, Ушаков, Ушаков один остался. Что? Смогут, хотел сказать, втроем что-то сделать. Но нет, остаются вдвоем. Как раз остались два суперлинкора французских. До конца боя 6 минут. Прочности У них, я сорю, там не очень много. То есть два супер-корабля против одного супера. Вообще, что-то, мне кажется, в бою перебор, перебор был с супер-кораблями. Сразу по четыре на команд. Ну куда сделать ограничение? Мне кажется, два супер-корабля вполне достаточно. А то и уже не ровен час. Сейчас, да, чем дольше, получается, время идет, Эти корабли в игре, тем больше их будет появляться у игроков. А на суперах-то понятно. С одной стороны, играть интереснее. То, что, да, они... Ну, как бы лучше, конечно, чем десятки, по всем показателям. Ну, вот, в принципе, у Ушакова сейчас выиграть нефиг делать. Просто не ставь борта. У него прочности вагон. Разбирать тебя замучаются. И уходи туда, куда-то за острова из-за света. И по очкам спокойно выигрывай. Разница большая. По очкам уже даже за 5 минут. Ну, не знаю, хотя учитывать, сколько это центральная точка дает. Плюс 10 каждые 2 секунды. 5 ну. минут до конца боя. Хотя да, могут догнать вот так по хорошему, если посчитать. Да и уже прочности, я смотрю, здесь восстановили очень много. Да, он у одного полтинника, второго не знаю. Он на более дальней дистанции находится. Ну, Шаков тут на, тогда надо было в такой ситуации не убегать, не отдавать центральную точку. А идти просто вперед на хотя бы стараться забрать один линкор противника. Короче. Позор. Позор этому игроку. Он, получается, отдает. Бой просто уходит. Сейчас по три. Захватывает центральную точку и. В принципе, по очкам они даже, наверное, еще могут догнать. Сейчас еще, да, плюс, он пойти. Одна, две точки забрать. Это плюс 20, ну, точка. Плюс 40 очков. Еще есть время справа дойти, точку забрать. А там еще появились, то есть, ну... И Ушаков уже не сможет вернуться на центр. Времени у него не будет. Короче, предлагает уже дальше не досматривать. Все понятно. Скорее всего, этот бой... Не скорее 99%, что Ушаков этот бой слил. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.